И Джек Лэнждик Авторы сценария Леопольд Сен-Пьер и Джин Ля Флёр, по мотивам романа Артура конан -Дойла. Режиссер Боб Кин.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 Мейпл. Мейпл. Живые Эудиморфодонты. Боже, они прекрасны.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 Где я? Мейпл. Мейпл. Это я. Джордж. Джордж. Как я здесь оказался? Ты долго был без сознания. Они нашли тебя в реке. Они хотят знать. Их брат был с тобой, Азбек. Да. Я... Мне конец, да? Боюсь, что да. Это не важно. Слушай, я нашел их. Кости? Нет, не кости. Что? Иди... Иди, сделай это за меня. Скажи... Что? Скажи Аманзе. Я любил ее. Любил ее.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 I... Well. Хорошо. I I я принимаю ваше предложение, если этот пророк возьмет меня с собой. Okay. Я решено. Now, Итак, Челленджер, сколько, сколько вам нужно денег? Примерно 10 тысяч фунтов. Позвольте представиться. Оскар Перри, я готов профинансировать экспедицию профессора Челленджера.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 Здесь очень красиво. Через пару дней мы встретим туземцев. Аманда. Малон. Малон Джина на Айсбридге. Очень приятно. Джина. Джина. Джина.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 Мисс Уайт, Милон, собирайте шар. Мы не закончили Челленджер. Челленджер! Челленджер! Челленджер! Челленджер! Что это? Мисс Уайт? Да. Да. Сюда. Рокстон! Сюда. Челленджа. сюда. Господи!